Я, возможно, когда слух расскажу, Как слова наполняют, Тесняться внутри, как пишу. Все не то я пишу, А с плеча дьявол шепчет «Соври!» Ну, соври! Как поднялись слова И душили собой, а рука Непослушно писала привет. Как стать кем-то другим Дала вовремя сбой, И как ярко пылал среди окурков рассвет. Мягкий войк смягчает удар тишины, знаешь, стыдно искать в ней твое о а себе, Не испытывать чувства за это вины, Не хватало испытывать этой и мне. Сотни кадров живут в монохромности снов, сотни искренних фраз, Что молкнут куплю, Не готова к ним я, да и ты не готов, не к добру и о тебе. Нигде